Ассаляму алейкум, рахматуллах дорогие братья и сестры. Сегодня мы проходим Аркян-Уль-Иман, книга Таухид, Аркян-Уль-Иман. И Аркян, это мы на прошлом уроке говорили, это называется Столпы. Столпы Рукан-Аркян, «Рукан Столпы Имана. У Ислама пять столпов, у Имана шесть столпов. У Имана шесть столпов. Тамгид. Кама анна ислами. ислями. Как для Ислама аркана есть столпы. Якуму алейха, на которых он стоит. Фаинна имани, аркеанан кедалика И то же самое, и поистине то же самое для Имана. Аркеаны тоже есть аркеаны, свои аркеаны. Значит, у ислама мы сказали 5 рукнов, а у имана 6 рукнов. И сейчас мы их будем перечислять. Иншалла. Аркеануль. Имани, аркану лимани, столпы имана, столпы имана. Первое. Аль-иману билляхи, аль-иману билляхи, Иман в Аллаха Субхану Таля. Та То есть иман, вера во Всевышнего Аллаха Субханахуаталя, Аль-Иману Билляхи, Аль-Иман Билляхи. Это самый первый столб. Второй. Аль Иману биль Маляикати. Вера в ангелов. Аль-Иману биль Маляйкати, Маляйка. Малякун Маляика. Маляика это множественное число. Ангелы. Аль иману биль маляикати. Первое. Аль-Иману билля. Второе. Аль-Иману биль Маляика. Третье. Аль-Иману биль Кутуби. Во множественном числе. Кутуб. Китабун Кутуб. Китабун Кутуб. Книги. Послания. Аль-Иману биль Кутуби. Аль-Иману биль Кутуби. Третий рукан Имана. Вера. В книги, которые Аллах Субхану Таля, посылал. Туда заходит Куран, Инджиль, Таурат, Забур, Сохов Ибрахима, Ламуса, Илляха Иллаллах, Алиману Бил Кутуби. Дальше. Четвертый Алиману Бир Русули. Вера в посланников. Вера в посланников, что Аллах, Субханава Таля посылал посланников. Расуль, Русуль. Русуль, во множественном числе, это Расуль, посланник. Расуль мы же говорим Расуль Аллах, а здесь Русуль. Аль-Иману Бир-Русули. Пятый столб. Аль-Иману ахири биль ахири Судный день. Яумуль ахер, Что настанет судный день. Эта дуния закончится. Эта мирская жизнь, она закончится для всех. Настанет судный день. Бельяумель ахири. Аль иману бельяумель ахери. Мы сейчас с вами просто перечисляем аркану иман. Если каждый иман, каждый э, рукан отдельно проходить, это... Урок должен, должен быть на каждую, на, на каждую руку. Сейчас самое главное, мы с вами проходим аркеаны. Шесть столпов имана. И последний, шестой, аль-иману били кадари. Кадар, кадар. Предопределение мы говорим кадар улла Кадар ула. Вамаша Аль-иману били кадари. Вера в предопределение. Вот эти шесть столпов имана нужно запомнить. А-иману билля, а-иману биль-маляйка, аль-иману бил кутуби, аль-иману бир русури, аль-иману бил-яумил-ахири, аль-иману биль Это нужно запомнить. Билляхи, уамаляйка тихи, вакутуби, варусулихи, валия умил-ахири, варить бил кадари хайрихи Вашаррихи. 6 столпов имана, на которых стоит иман. На которых стоит иман. На прошлом уроке мы говорили, 5 столпов ислама, на которых твердо стоит ислам. Это основные, основные, вот эти самые главные столпы, без которых, Здание не будет держаться крепко. Вот как здание мы строим на, на столбах, на крепких-крепких столбах. Если один столб убрать, спилить, здание рухнет. То же самое здесь. Аркянул Иман и аркеан -ну улислям. У них есть у Имана, у ислама есть свои столбы. Основные опоры. Если один столб убрать, все здание рухнет не будет стоять так переходим к следующему заданию наш ад здесь нужно заполнить пустоты здесь нужно заполнить пустоты этот файл вы найдете по ссылке В телеграм канале у нас pdf формате этот файл есть в pdf формате можно его распечатать и можно заполнять и можно писать а можно взять просто тетрадь или листочек взять листок и написать на нем вот так же написать внутри кружок у нас аль-иман аль-иман да мы должны здесь написать наверху одно слово столпы подсказываю вам столпы по-арабски нужно написать только Столпы имана. Дальше первое. Не хватает у нас цифры. Аль-иману билляхи. Вера в Аллаха. субхана гуатааля Второе. Аль-иману. Вы уже должны подписать внизу. Вера в кого? Третье. Аль-иману бель-кутуби. следующие Аль-иману бель-кутуби. Здесь не хватает цифры. Вы должны написать цифру по-арабски. Следующее, четвертое. Аль-Иману тоже не хватает какого-то слова. Нужно подписать. Затем. Аль-Иману белья умель ахари судный день. Белья умель ахари. И последнее, шестое. Аль-Иману здесь нужно тоже подписать на листочке вы должны написать все на арабском и еще можно сделать на русском или на своем языке на казахском на кыргызском, узбекском таджикском чеченском дагестанском на любом языке можно то же самое нарисовать и повесить себе на стеночку и запомнить все шесть столпов имана. Потому что это наша религия. Это наша религия. И должен человек знать. Если человек хочет быть мумином, если человек хочет быть верующим, он должен знать. А сколько столпов имана? Многие не знают. Многие люди не знают этих вещей. Они говорят, я верю. Хватит, достаточно верить. А спроси его. А что такое верить? А что такое иман? А сколько у него столпов? А перечисли-ка все столпы. А ну-ка давай-ка. Алиману у ва маляйкатиги, ва кутубиги, ва русулиги, ва льяуми л'ахари, ва хайриги, Вот эти вещи должен знать любой человек. Каждый верующий человек должен знать. Так же, как и столпы ислама должен знать, Должен каждый человек знать. А тот, который не знает, тот, который не знает вот этих элементарных вещей, как он может называться мусульманином? Как он может быть называться мумином, тем более? Мы же на прошлом уроке мы рисовали круг ислама, внутри есть круг имана, а внутри этого круга есть круг ихсана. -иляха -иляха. Как может человек, Называться мумином, если он не знает, даже столпы ислама не знает. Поэтому вот эти вещи, вот эти вещи, это обязательно нужно знать. Ваджиб каждому человеку знать эти вещи. Еще раз. Иман. Иман, да? То есть сначала был ислам, круг у нас большой, круг, потом иман. Давайте посмотрим. Иман. Иман он внутри ислама, то есть иман он уже поменьше круг, и он стоит на шести столпах. На шести столпах первое, это иман билля, аркану лиман, итак первое, иман билля, вера в Аллаха, субханаху вера во Всевышнего Аллаха. Затем, моляйка в ангелов, вера в ангелов, что Аллах создал их из света, что разные виды ангелов есть, и у каждого есть своя должность. Дальше, книги, книги. Аль-Кутуб. Дальше. Аррусуль. Посланники. Четвертое это у нас Аррусуль, посланники. Следующее, пятое. Яумуль ахер судный день, Яумуль ахер судный день. Пятый рукан это Яуму Иман Били, яум И последний Билхадари. Еще мы даже знаем такое слово аль «Лайлатуль кадр» – «Ночь предопределения». Аль-Кадр – это предопределение. Итак, мы с вами перечислили шесть столпов имана, на которых стоит иман. Шесть столпов. Еще раз перечисляю. Аль-Иману Билляхи. «Аль-иману бель маляйкати ангелов. «Аль-иману бель-кутуби» – книги. «Аль-иману бель-русули» – посланники. «Аль-иману бель яумиль – судный день. И последний «Аль-иману бель хадари Возьмите теперь, соедините каждый, каждый вот этот э, номер, Соедините с каждым названием. Стрелочками можно прям э, нарисовать. Нарисуйте на листочке. И все подведите каждый, где иман билляхи, где иман бил Маляйка, где иман Кутуби, Или можно цифры поставить напротив каждого, на, напротив каждого слова. Аль иману бил русули, аль иману бил яумил ахири, аль иману Хадари. Это задание знать. Аркануль иман. Каждый должен знать. Каждый верующий должен знать эти аркануль иман. Запомнить. Ну и вопрос. аль ас вопросы. Ма аркануль иман? Ма аркануль иман? Аркану иман. Мы сказали. Столпы имана. И какие они? Какие Аркянуль Иман. Второе задание Фишахада Алля илляха рукнул минарканил Минаркяниль Иман. В свидетельстве Шахада. Алля илляха аллах есть рукан. Из Аркануль-иман. Это говорит гуа, это нужно написать, вера в, и нужно написать. Вот такое вот задание для того, чтобы укрепить. Итак, ваша задача знать, сколько столпов у имана. Это раз. Перечислить все столпы имана. Это два. Это вот это задание. Оно вроде бы и легкое, но много-много-много-много людей не знают. Спросите ваших бабушек, спросите ваших дедушек. Спросите ваших знакомых, мам, пап. Спросите, а знают ли они аркян 0 иман и Могут ли они перечислить эти аркеаны? Могут ли они рассказать что-то про эти аркеаны столпы Имана? А также столпы Ислама? А следующий урок будет стал, стал, про, про Ихсан и то же самое про Рукан Ихсана. Знает ли кто-нибудь... Эти самые первые, первые вопросы, самые главные вопросы. Но уже на этом этапе люди не знают, люди не знают этих элементарных вещей. А ведь это наша религия. Джибриль. Поистине это Джибриль приходил к вам. Атакум юальным мукум амрадинникум сказал Расул улла Салляллаху алейхи вассалляма сахабам Умару поистине это был Джибриль. Он, обучил, он пришел к вам для того чтобы вас научить вашей религии да илла поэтому каждый кто себя называет мусульманином или называет мумином или хочет быть мухсином он должен знать что такое ислам что такое иман, и что такое ихсан, и какие арканы есть. Это самый-самый первый класс, самое начало, которое нужно уже знать. Барак Аллаху Фикум. Ва хайран, хайра ль джаза. Субхана каллаху хамдик. Да илляха илля анта. Астагфиру ка вату